здравствуйте друзья в этом видео я покажу свой взгляд на составление различных цветов из ограниченной палитры красок художники любители часто покупают в магазине все имеющиеся цвета красок вот например прайс-лист питерского производителя мастер-класс согласитесь палитра богатая но и художник должен быть не бедным чтобы все это иметь особенно если художник пишет абстракцию, и на одну картину уходит до десяти, а то и больше, тюбиков краски. Я не пишу в таком пастозном стиле, да и многие цвета, можно составить из основных. Пока речь пойдет только о цвете, невзирая на различную химию красок, их прозрачность и несовместимость. Начну составление желтых оттенков. Вот схема. В красной линии обведены основные цвета, из которых я буду мешать недостающие. Белила титановая, кадмий лимонный, можно взять кадмий э, желтый светлый или средний, но я почему-то схватил лимонный. Кадмий красный светлый, кобальт синий средний. Это три основных цвета, с которыми можно многое натворить. Еще взял коричневый, умбра жженая. У коричневых красок много прозрачных, но пока забываем о прозрачности. Поэтому я взял умбру жженую, так как она непрозрачная. Итак, на всякий случай, выдавил черную краску. Сажа газовая. Я ей вообще не пользуюсь, но ее капелька в различных смесях дает определенную насыщенность и колорит. Ниже цвета, которые можно не покупать в магазине. Странциановая желтая. Мешаю белила с кадмием лимонным и добавляю капельку кадмия красного. Если не совсем попадаю в цвет. Все зависит от пропорций. Капельку туда, капельку сюда, и уже другой оттенок. К тому же, квадратики, напечатанные на принтере, немного не соответствуют и уступают по яркости самим краскам. Вообще, не обращайте внимания на название красок. У разных производителей они разные, и по названию, и по цветам, в ту или другую сторону. Кадмий желтый светлый. То же самое, с кадмием лимонным и добавляю кадмия красного, чуток больше. Кадмий желтый средний, тоже что и светлый, только кадмия красного побольше. Кадмий желтый темный, что и кадмий средний, и добавляю капельку коричневой краски. Кадмии оранжевый. Это смесь двух кадмиев, желтого и красного. Пропорция один к одному, или по желанию, в зависимости, в какую сторону нужно увести цвет, в красноватую или желтоватую. Последние четыре цвета. Я особо отмечу, так как уже неоднократно советовали мне коллеги, применять для написания человеческой кожи, неаполитанскую телесную. Честно, меня даже слово телесное смущает. Типа, если я хочу нарисовать слона, то нужно искать краску какую-нибудь индийскую слоновую. Неаполитанская светло-желтая. Мешаю на белилах, красную, желтую, коричневую. Неаполитанская телесная, все то же самое, только побольше коричневой краски. Неаполитанская желтая. Те же смеси, только уходят в красноту. Вот я везде добавляю капельку черной краски, чтобы показать, как она меняет цвет и насыщенность. Чтобы закрепить мои высказывания об этих волшебных красках, я из этих трех цветов краски, четвертая коричневая, набросаю тюдик головы девочки, замешиваю палитру шесть оттенков бежевого или телесного цвета. Если мало, можно еще сотню намешать, уводя один цвет в различные оттенки. Еще раз повторюсь, все зависит от пропорции. Рисую девочку и раскрашиваю ее красками с палитры. Уже можно так оставить. И кто скажет, что такой цвет лица не может быть. ну Немножко еще помажу. 8 тюбиков краски я сэкономил только на желтых оттенках. Погнали дальше. Красный цвет. Считается простым, но вот составить его, ни из чего не получится, поэтому только покупать в магазине. Не только кадмий красный светлый, но и краплаки. Это прозрачные краски. Многие художники используют эти краски в смесях, тем самым нарушая их прозрачность. Но для живописи а это не принципиально. Из этих краплаков, можно получить некоторые оттенки. Например, ультрамарин розовый. Это смесь краплака розового, прочного, с белилами. Чтобы погасить яркость розового цвета, можно капельку добавить синие красочки. Кобальт фиолетовый светлый. Это тоже краплак розовый с кобальтом синий. Кобальт фиолетовый темный. Это уже ближе к синему цвету. Тем не менее, я попытался его составить. Я намешал много фиолетовых оттенков, но этот цвет мне пока создать не удалось. Что же? По надобности его можно купить в магазине. Хотя я показывал в одном из своих видео про сливы, как получить визуально фиолетовый цвет, не прибегая к этой краске. А вот рисуя сирень, мне понадобился этот чистый цвет из тюбика. Короче, на красных красках, особо сэкономить не получится. Синие оттенки. Синий цвет считается сложным. Например, бирюзовый цвет смесями мне не создать. Поэтому я добавил его в свою палитру. Он прозрачный, как и голубая ФЦ краска. Составляю небесно-голубой оттенок. На белилах замешиваю голубую ФЦ краску. Бирюзовая с белилами, плюс капельку ФЦ, я получаю приблизительный цвет небесно-голубой краски. Пробую этот цвет на смеси с кобальтом синим. В общем опять повторюсь, все зависит от пропорций. Хром, кобальт синий-зеленый. В самом названии, уже заложено, синяя и зеленая. Мешаю на белилах бирюзовую, подмешиваю желтую краску. В сочетании этих двух цветов, проявляется зелень. Для затемнения и погашения яркости, добавляю голубую ФЦ краску. Хром-кобальт зелено-голубой, также капельку желтой и основа голубая ФЦ. Берлинская лазурь. Это бирюзовая и голубая ФЦ краска с капелькой белил. В общем, синих оттенков я могу намешать множество из этих трех синих цветов краски. Добавляя красные краски, будем уходить в синевато-фиолетовый цвет. Опять же, важны пропорции. Вот и на синих красках я сэкономил 4 тюбика. Зеленые оттенки. Ну, здесь вообще раздолье. Из двух синих кобальт и фц смешивая желтый получаю много оттенков зелени правда я имею в своей палитре одну зеленую краску травяная зеленая она прозрачная и в основном я ее использую как лессировочную. однако в любых смесях она ведет себя превосходно составляю кобальт зеленый темный беру кобальт синий добавляю в него желтую краску Голубая ФЦ краска, смешанная с желтой, дает более яркую зелень, ну, в зависимости от пропорций. На этих красках, можно получать различные оттенки. Окис хрома. Этот цвет, я получу из травяной зеленой с желтой, можно погасить яркость белилами. Оливковый цвет. Это тоже травяная зеленая, желтая и коричневая смесь. Много оттенков зелени, также можно получить, добавляя в любые смеси, по капельке черный. На зеленых оттенках красок, я сэкономил хорошо, не покупая вообще зеленый, кроме травяной. Коричневые оттенки, такие как охры, сиены, красно-коричневые, охра желтые. это смесь желтой, красной и коричневой краски. Опять же, все зависит от пропорций. И если, скажем, умбру заменить на марс коричневой темный, конечно, оттенок будет отличаться. Это относится ко всем мною составленным смесям. Сиена натуральная, тоже красная, желтая, и коричневый побольше. Можно капельку синего, но я его не выдавил для коричневых смесей. Охра красная. Это коричневая, с красной краской. Марс коричневый темный. Вообще-то, эту краску я имею, но приблизительно ее оттенок, тоже можно сделать из умбры и черной. Кстати, и наоборот, из оттенка Марса можно составить и умбру. Все, что я сейчас показал про смеси красок, относится к пастозной живописи. Например, Коричневая Умбра, от Марса к тем более в смесях, мало чем отличается. Да и каждый художник будет интерпретировать один и тот же цвет по разному. Вот пример, картина Брюлова, написанная самим автором и копией других художников. Что зелень листвы, что драпировка красного цвета, на всех картинах различная, так что цвет понятие относительное. А вот теперь о красках, которые всегда у меня должны быть и которые я никогда не намешаю. Это прозрачные краски. Они, конечно, тоже мешаются в смесях и, скажем, с белилами, дают очень красивые оттенки. Например, индийская желтая краска. Смотрите, на просвет, когда сквозь нее просвечивает белая основа, эта краска показывает себя, как глубокая желтая. Сейчас я все эти краски размажу по белой основе. Марс желтый прозрачный. Марс оранжевый прозрачный. Тио Индиго. Красно-коричневая, красного оттенка. Ее минус она слабо светостойкая, но для подмалевков теней она классная, И если сверху тени будут усиливаться другим прозрачным светостойким оттенком, то выцветание от света, то индиго не так уж и страшны. Краплак розовый прочный. Краплак красный прочный. Краплак фиолетовый прочный. Голубая Фц. Кобальт синий спектральный. Он ярче и насыщеннее своего брата, кобальта среднего, который я брал для смесей. Бирюзовая и травяная зеленая. Все краски прозрачные, только кобальт синий спектральный, полупрозрачная краска. Но это не умаляет ее достоинству, она прекрасно работает, как лиссировочная краска. А теперь, посмотрите на цвет этих красок, уже в смесях с белилами. Индийский желтый с белилами. Получается сочный желтый цвет. Но совсем не такой, как получился на просвет. Смотрите, все краски смешиваются с белилами и видна разница в смеси и в сквозном просвечивании. Прозрачные краски можно смешивать между собой, только я так не делаю. Вот посмотрите, индийскую желтую смешиваю с краплаком. Получается что-то вроде оранжевого. И совсем другой цвет получится, если белую основу покрасить сначала прозрачной индийской желтой, а затем после просушки краплаком, чтобы белая подложка просвечивала сквозь эти краски. Видео про петушка, я показывал и рассказывал о приеме с этими красками. Не буду повторяться, так как речь сегодня больше о физическом смешивании красок, чтобы не покупать лишнего в магазине. Вывод. Белила не в счет. Мне вполне достаточно четырех непрозрачных тюбиков краски. Кадмий желтый, кадмий красный светлый. Почему не темный? Потому что красный светлый, можно затемнить тем же краплаком, А вот кадмий красный темный, не получится высветлить до красного светлого, не потеряв его яркости. Далее, Кобальт синий. И какая-нибудь коричневая краска, Умбра или Марс коричневая. И обязательно прозрачные краски, которые я показал в конце. И еще раз повторюсь, прозрачные краски я стараюсь не смешивать ни с чем. Лучше дождусь высыхания, а затем буду красить ими в чистом виде. Ну, конечно, бывают исключения, когда уже деваться некуда, и без них никак не подобрать определенный оттенок. Для меня цвет как-то особо не важен, главное, его соотношение по светлоте и темноте. Об этом я показывал в своих видео про яблоки, или в цветочном натюрморте, где каждая краска в своем чистом виде ложилась, но по предварительно написанному подмалевку, подмалевку светотени. Уважаемые любители живописи, на красках можно сэкономить, просто научившись смешивать цвета из основных. Всем творческих удач, и до новых встреч!